Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения. 7 декабря Русская Православная Церковь отмечает память великомученицы Екатерины. Сегодня я познакомлю вас с житием этой удивительной святой. На берегу Лазурного Средиземного моря раскинулся город Александрия. Много славных христианских подвижников родилось в нем. Макарий Египетский, Макарий Александрийский и многие другие. Родилась здесь и великомученица Екатерина. Отец ее был правителем города. Девушка с детства росла в доставке и была совсем не похожа на сверстниц. Ее подружки, с которыми она легко знакомилась и также легко их забывала, любили говорить о новых прическах, о моде, о том, как великолепно прошел званый обед у префекта Египта. Екатерине были неинтересны эти праздные разговоры, ничего не дававшие ни сердцу, ни уму. Она любила гулять в одиночестве по галереям отцовского дворца, созерцать безбрежную гладь моря с плывущими по ней торговыми судами или военными кораблями. Ночью она наблюдала за падающими звездами, и особенно часто смотрела на громадную башню форосского маяка, маяка. Свет с него был виден на десятки миль, указывая морякам путь к безопасной гавани. А если такой светоч, думала девушка, который светит не морякам в море, а людям в их жизни, если маяк, указывающий путь в гавань, где обитают любовь, согласие, милосердие, Отец, мечтавший дать дочери блестящее образование, нанял для нее лучших учителей, и девушка много времени проводила за книгами. Юноши из самых именитых семейств Александрии искали ее руки. Толпились у дверей дома, посылали любовные записки через слух, бросали в окна букеты цветов. Когда Екатерине надоели бесчисленные ухажора, она объявила во всеуслышание, что выйдет замуж за того, кто превзойдет ее не знатностью, богатством или красотой, а знаниями. Женихи, юноши легкомысленные, сразу охладели к ней. Чтобы сравняться с Екатериной в знаниях, нужно засесть за книги, корпеть над ними. Нет уж, куда приятнее и веселей проводить время на дружеских пирушках, в банях, на обедах. Трудновато тебе будет, дочка, найти такого жениха, сказал отец, любуясь Екатериной. Твои учителя говорят, что ты знаешь столько же, сколько знают они. А ведь это ученящие люди, философы, математики, ритеры, музыканты. Что ж, сказала Екатерина, тогда лучше совсем не выходить замуж, чем получить в мужья невежду. При разговоре с отцом, с дочерью в комнате была мать Екатерины тайная христианка, вынужденная скрывать веру даже от дочери. Она предложила ей сходить к одному мудрому старцу и поговорить с ним, не поможет ли он найти ей такого жениха, какого она хочет. Этот старец, христианский священник, был духовным отцом матери Екатерины. Выслушав Екатерину, старец сказал, что он знает такого юношу, который превосходит Екатерину во всем. Красота его светлее солнечного сияния. Богатство его даруется всему миру, мудрость его управляет всем созданием. Кто же этот юноша? спросила Екатерина. Римлянин, Александриец, Элен. Это небесный жених, сказал старец. О жениках на небесах я слышу впервые, недоверчиво сказала девушка. А могу я его увидеть? Прощаясь, старец вручил Екатерине, Екатерине икону Божьей Матери с богомладенцем Иисусом на руках и повелел ей с верой молиться Матери Небесного Жениха о даровании видения ее сына. Вернувшись домой, Екатерина всю ночь молилась и удостоилась видения Пресвятой Девы как она была изображена на иконе старца. Взор ее был так же тих и кроток. Так же горели лучезарные звезды на ее челе и раменах, то есть плечах. Но младенец не смотрел на Екатерину, как на иконе, а отвернулся. «А чего же, сын мой, — спросила Богородица, — ты не желаешь взглянуть на эту девицу? Взгляни, как она чиста, прекрасна, умна». «Нет, отвечает младенец, — «она безобразна. Лицо ее темно, а знания принесут ей мало пользы». Что же делать, чтобы она сподобилась узреть свой пресветлый лик? Пусть идет к старцу, который дал ей икону. Старец научит ее. Старец, которому Екатерина рассказала о своем видении, совершил над ней таинство святого крещения и наставил в вере. Вновь Екатерина молилась ночью перед иконой, и вновь ей было видение. Но в этот раз Богомладенец ласково посмотрел на нее. — Я избираю тебя моей невесты, — сказал ей Господь, — и обручаюсь с тобой. Возьми этот перстень. Видение кончилось. Екатерина подумала, что это был сон. Бывает, что во сне видишь сокровища, а когда проснешься, сон оказывается обманом но на руке ее светилось кольцо – дар небесного жениха. Через неделю в Александрию на праздник прибыл император Максимиан. Громогласные глашатые объявляли, что празднество начнется торжественным молебствием перед алтарями богов, после чего в жертву им будут принесены сторонники христианской ереси. Услышав об этом, Екатерина немедленно отправилась к Максимиану. Приезд императора был большим событием. У дворца Клеопатры, где расположился Максимиан, с утра суетились бедные люди с жалобами на произвол судей, лихоимство мытарей, тяготу налогов. Стража отгоняла народ древками копий. А Екатерина прошла беспрепятственно. Кто же не знал, кто же не знал дочери градоправителя? Екатерина шагала по дворцовым коридорам, и сердце ее замирало. Она ни разу не видела императора, но слышала, что он человек грубый, подозрительный и вспыльчивый. Максимиан принял святую мученицу приветливо, встал с кресла и подошел к ней навстречу. Свитл он показался екатерине не страшно, высокого роста, с темными курчавыми волосами. У него низкий, но приятный голос. Лицо портили близко посаженные маленькие глазки. Они словно шильцами покалывали, покалывали собеседника. Рад видеть дочь града правителя. Даже в Риме все твердят о твоей красоте. Вижу, что людская молва зачастую ошибочное сейчас не лжет. Кресло, приказал он. Слуки принесли красивое кресло с ножками и слоновой кости. Император пригласил девушку сесть рядом с ним. Находившиеся в зале придворные зашешукались, словно в зал влетел рой пчел. Приглашение сесть было проявлением высочайшей милости. Даже старейшие сенаторы стояли перед императором. Максимиан спросил, зачем пришла Екатерина. «Государь, — открыто глядя в глаза императору, — сказала Екатерина». Освободи христиан, которые осуждены на съедение зверями в церкви. «Как же я могу их освободить?» – улыбнулся Максимир, не отводя взгляда от прекрасного лица Екатерины. «На каком основании?» «Их приговорил суд, а не я. Все в твоей власти. Ты волен казнить и миловать. Прояви милосердие, и Бог воздаст тебе за твою доброту». «Какой Бог? Юпитер? Нет, Иисус Христос». Максимиан смутился. Не ожидал он услышать от красивой юной девушки такого смелого признания, что она христианка. Своими словами она добровольно обрекла себя на смерть. Но мало было убить ее. В голове Максимиана мелькнула коварная мысль. При императорском дворе кормился целый штат астрологов, волшебников и магов. Максимиан поманил пальцем главного мага. «Говорят, — сказал он, — ты самый ученый среди всех людей на земле и изучил все науки. Тебе известны черная и белая магия. Докажешь девушке вздорность ее вера Христа?» «Охотно, государь! Нет ничего более простого!» — подбоченец воскликнул самонадеянный маг. «Не желая упустить возможности выслужиться перед земным владыкой, к магу примкнули его ученики. Девушки ли состязаться с ними?» прочитавшими столько книг, что если бы их сложить вместе, они бы затмили пирамиды фараонов. Перед императором разгорелся спор о вере. Христа защищала хрупкая нежная девушка, а ей противостояли 50 изощренных в казуистике профессиональных спорщиков. синим себя крестным знаменем, Екатерина вступила, казалось бы, в неравную схватку. Император и сановники были уверены в скором, и неминуемом поражении девушки. Царедворцы, потирая руки, злорадно предвкушали, как, покраснев от стыда, девушка вскоре позорно убежит из зала. Однако соперники Екатерины потерпели полный сокрушительный раздром. Приводя наизусть высказывания великих ученых, на память зачитывая целые страницы из трактата Цицерона о природе богов, девушка доказала – что языческих богов придумали люди. Примерами пророчеств из Ветхого Завета она доказала, что о приходе Христа Бог Отец давно известил человечество. Побежденные маги один за другим выбывали из спора. Наконец Екатерина осталась перед императором одна. «Видишь, государь, — сказала она, — только Христос истинный Бог». Отпусти же невинных людей, которые хотят замучить только за то, что они христиане. Правота Екатерины была очевидна, но императору было досадно. Больно увидеть посрамление типа, языческой веры, которую он исповедовал с детства. Надо прибегнуть к силе, заставить девушку похулить Христа, признать, что истинны только языческие боги. приказав всем удалиться – Максимиан сказал Екатерине, «Девушка, ты умна и красива. К сожалению, слишком умна. Как верховный жрец я не могу согласиться с тем, что здесь услышал. О твоей победе сегодня узнает вся Александрия. Это может вызвать брожение в народе. Давай договоримся. Я дам тебе миллион динариев. Ты станешь самым богатым человеком в империи». Но скажи при всех, что Христос лжец и обманщик. Государь, ты воин. Если воин в поединке одолеет противника, как можно побежденного объявить победителем? Это противоречит законам природы и чести. Тень недовольства набежала на низкий, в глубоких морщинах лоб Максимиана. Он чуть слышно хлопнул в ладоши. Из-за ковра... Занавешившего навешившего правый край колонны зала вышли четыре телохранителя. Бить, пороть плетьми, ставить на огонь, насильно кормить соленой рыбой и не давать пить, повесить за руки и драть крючьями, перечислял император пытки, но чтобы к утру она отреклась от Христа. Воины взяли Екатерину под руки и как пушинку вынесли из зала. Стуча гвоздями подкованных военных сапог, они сошли с мученицы в подвал. Свистели плети, стены камеры обрызгала невинная кровь. Екатерина молчала или вслух молилась к Господу и Пресвятой Богородице. Устав, но не добившись своего, мучители бросили святую на голый каменный пол и ушли. Императрица Августа, мягкосердечная, добрая женщина, Узнав о случившемся, пожелала видеть Екатерину. Императрица шла к ней со словами жалости и утешения, ожидая увидеть истерзанную, всю в кровоподтеках и рубцах от ударов бедняжку. А к ней с грязного пола поднялась стройная красивая девушка с сиявшим неземным светом лицом. «Милая Екатерина», — сострадательно сказала императрица, — «не прогневайся на моего мужа». Он исполняет то, что велит ему государственный долг. Государник, поверь, нет в моем сердце ни злобы, ни укоризны к императору. Господь сказал о воинах, распинавших его. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Но что же делать мне? Мое сердце болит, когда я слышу, как жестоко мучают и убивают неповинных христиан. Обратись к Господу Иисусу Христу. Тешит тебя. А мочив плечо мученицы слезами, императрица поцеловала ее в щеку и вышла из темницы. На завтра святую мученицу привели в суд. Посмотреть на Екатерину сбежался весь город. Слухи о красоте девушки будоражили народ, но мало кто видел ее лицо. Большую часть времени она проводила в доме отца, а по городу передвигалась в занавешенных носилках. Огромная толпа народа молчала, очарованная ее красотой. Женщины вздыхали и плакали. Рядом с помостом, на котором восседали судьи, слегка крутилось пыточное колесо. Человека привязывали к нему, и ножи и гвозди на помосте кромсали человеческое тело на куски. «Девица Екатерина», — возгласил судья, — «ты оскорбила честь римских богов». Слушай последнюю императорскую волю. Или ты отречешься от лжебога, именуемого Христом, или не сойдешь живой с этого колеса. Привязать ее. Екатерина, не дождавшись, когда палачи схватят ее, сама подошла к колесу, а оно тут же развалилось на части. Толпа ахнула при виде чуда. Никто не видел, что с неба слетел ангел и как детскую игрушку разломал колесо. Неожиданно с трона встала императрица Августа, сидевшая справа от Максимиана. «Муж», — сказала она, — «неужели ты не понимаешь, что эта девушка святая? Погляди, на ней нет ни царапинки, хотя твои телохранители истязали ее». Господь исцелил ее. «А разрушившееся колесо разве не убеждает тебя, что ты борешься не с девушкой, а с самим Иисусом Христом?» Народ на площади обмер. За христианку заступается императрица. Неслыханно. Так, холодно взглянув на супругу, сказал Максимиан. Кто еще так считает, что я борюсь с этим самым? Я, я, я. На помост зашел царь дворец и легионеры. Что вы на них смотрите? Проревел Максимиан, телохранителем и палача. Отрубить всем головы. В воздухе засверкали мечи. С помоста на площадь... Ручьями заструилась кровь. Упрямый Максимян все же решил настоять на своем. «Смирись, Екатерина!» — говорил император, в то время, когда с помоста убирали тело Августа и легионеров. «Неужели ты хочешь умереть такой молодой? Смирись! Я подыщу тебе лучшего в империи жениха!» «У меня уже есть жених!» — сказала Екатерина. «Кто?» — Иисус Христос. «Опять это имя!» — расферепел Максимиан. «Не хочу ничего слышать про него. Обезглавить ее поскорей, тут же, передо мной!» Центурион-претарианец взмахнул мечом, и чистая душа мученицы отлетела от земли на небо. Мучи святой угодницы Екатерины были перенесены на одну из вершин Синайской горы, которая по сей день носит ее имя. В VI веке Императором Юстинианом у подножия Синайской горы был основан монастырь Святой Екатерины. Чтимая всем православным миром, Великомученица Екатерина снискала особое почитание в России. В честь Святой Мученицы называли города Екатеринбург, Екатеринодар, ныне Краснодар, слав ныне Днепропетровск. В 1989 году Русской Православной Церкви был подарен крест-мощевик с частицей мощей Великомученицы. Дорогие братья и сестры, чему же нас может научить житие святой Екатерины? Ну, вы обратили внимание, что девушка была молода, красива, образована, богата. И она, она могла прожить жизнь в удовольствии, радости, наслаждаясь богатством, умом, почитанием людей. Но она всем этим пренебрегла для того, чтобы быть верной Христу. Так давайте и мы, по примеру Екатерины, будем на первое место всегда ставить Бога. То есть в нашей жизни, чтобы был на первом месте Христос. Будем молиться, соблюдать заповеди, ходить в храм, быть милосердными. И дохранить нас всех Господь молитвами святой великомученицы Екатерины. Всего вам доброго! С праздником!